По серии игры Reson снято уже немало роликов. Найти какие-то скрытые тайнички или вещи все еще можно, но большинство из них уже вывернуто и разграблено подчастую. Удивить кого-то тайничком на крыше или под склоном монастыря уже сложно. Поэтому в этом видео я соберу именно пасхалки и секреты, не связанные с лутом, а просто как задумки геймплея. Первый интересный секрет касается всяких скрытых NPC персонажей, которых вы могли случайно найти по непрекращающейся боевой музыке. Например, один из таких скрытых неписей – это Карл на острове с Гиргером. В этой комнате нет дверей, и попасть в нее не получится. Но на самом деле это не баг, а механика игры, которая создает неписи не из воздуха, а перемещает их из скрытых хранилищ. Например, тела убитых существ не растворяются и не исчезают после того, как герой их обыщет. На самом деле они перемещаются в космос на 10 километров наверх. Подобную механику мы уже видели в другой игре от пираний, которую мы все знаем. Там также можно было найти трупы персонажей в пещерах, и все это было связано с механикой игры, которая просто воскрешает непись при переходе из одной локации в другую, или, например, когда кто-то погибает. Но ну а чтобы попасть в это секретное место, нужно с помощью консоли переместиться к убитому существу. Например, у меня это был Гиргер. В начале игры безымянного выкидывает на остров, и он чудом остается в живых. По ролику можно понять, что некоторое время он лежал без сознания, и случилось какое-то чудо, что он не получил никаких ранений. И это чудо объясняет Ян. Ян – это парень, который один из первых встречает нас на острове, и если потыкать с ним диалоги, то в одном из них Ян расскажет о том, что что-то свыше бережет безымянного героя. Является ли это отсылкой к готической серии, сказать сложно, но там у безымянного тоже был большой покровитель, бог Аданас. Ну и получается, что у безымянного Ризани тоже есть свой покровитель. Кроме того, вы можете сказать «что-то я не помню такого диалога» и будете правы, потому что в русской локализации есть неточности перевода. В русской версии Ян говорит о том, что безымянный счастливчик, а потом о том, что кто-то или что-то ищет его. В английской версии это диалог выглядит так, и в контексте фразы должен переводиться как «кто-то присматривать за героем», поэтому ему удалось выжить. Следующий интересный секрет касается девушки Сары, которую тоже выбрасывает на остров вместе с безымянным героем. Задача у Сары самая простая, раздавать советы в самом начале игры и познакомить героя с островом Фаранга. При этом ее судьба зависит от безымянного героя. Он может либо позвать на помощь и спасти ее, либо просто забить и тогда в третьей главе она умрет. При этом Сары есть один интересный секрет, а именно комментарий разработчиков, который можно увидеть в редакторе игры. Сара – это непись, потерпевшая кораблекрушение, незащищенная, зависимая, хочет выжить, бесполезная, делится своими знаниями с игроком. Но, как я уже говорил, жизнь Сары зависит от действия героя, и, скорее всего, она погибла после событий на Фаранге. Связь между Готикой и Ризаном также очевидная, и не рассказать о ней я просто не могу. Эта связь прослеживается как в квестах, так и в геймплее, но самое интересное, конечно же, представляет собой сюжет, который почти полностью клонирует сюжет первой части Готики. Итак, в первой готике под землей живет архидемон спящий. В ризане под землей находится огненный титан. К этому титану пробивается отряд фанатиков во главе с инквизитором Мендосой. В готике таким фанатиком был Коргалом. Единственное оружие, способное победить спящего, это меч Уризель, который еще нужно зарядить. Чтобы победить титанов, также нужно выйти из горы и собрать необходимые артефакты. В последнем зале нас встречает дух Урсигора и пленитель титанов. В готике функцию Урсигора выполняет Ксардас. Кроме того, в Готике это не реализовано, но мы все знаем, что шаманы орков запечатали храм со спящим. В Ризане храм также запечатаны кристаллические ключи. Ну и наконец, последнюю дверь в Готике открывает 5 мечей шаманов. В Ризане последнюю дверь открывают четыре черепа. Кроме того, Ксарда с самого начала мечтал контролировать спящего, а Миндоса мечтает контролировать Титана. Поэтому из Готики перекочевали не только куски сюжета, но и были воплощены сами существа, о которых я рассказывал в роликах по Готике. Эти арты были нарисованы именно как вариант для готики. Разве это не люди ящеры? И не похоже ли это на гномов? Ответ очевиден. Но не поймите меня неправильно, это не претензия, это неплохо, а просто как забавный факт этой серии игры. Урсигор, один из повелителей титанов, правивших миром за тысячу лет до прихода Темной волны. Он первым пленил огненного титана, после чего был предан богами и заперт в храме. Урсигор подсказывает безымянному герою, как открыть ворота к Титану, а для этого нужно собрать четыре черепа. Интересная деталь заключается в том, что сам череп Урсигора в инвентаре выглядит как голова огненного Титана. Следующая интересная пасхалка касается знаменитого фильма Крестный Отец. Конрад занимается торговлей в Харбортауне и давно сотрудничает с Тильдой, и имеет свою любимую корову Берту, который посредством взяток спас от рук Инквизиции. С ним есть задание, по которому из него нужно выбить долг. Естественно, Фермер не соглашается, и чтобы его переубедить, нужно убить его любимую корову, а голову положить ему в кровать. Но в фильме «Крестный отец» есть похожие события. Дон Корлеоне дают задание Тому Хагину сделать предложение продюсеру, от которого он не сможет отказаться. В итоге они убивают его лошадь, купленную за очень много долларов, а голову кладут ему в кровать. Хозяйку борделя в портовом городе зовут Соня, а рядом с ней сидит назойливый гость Эриксон. Вместе получается Соня Эриксон, компания, производящая сотовые телефоны. В одном из диалогов с главным героем Миндос упоминает о неком маге, решившего освободить человечество и прогнать богов из этого мира. При этом долгое время он собирал артефакты, что вероятно является отсылкой к Сардосу, который заключил договор с орками по сбору древних артефактов Адонаса. Инквизитор также говорит еще одну забавную фразу про то, что титаны были украшены богами, которых ты знаешь с детства. Как вы понимаете, многие готаманы познакомились с сыном Беллером и именно в юношеское время. Дикие силы природы, укращённые богами, которых ты знаешь с детства. Богами, поработившими и человечество. Следующая интересная деталь касается главного врага первой части игры. Чтобы сразиться с огненным титаном, в первой части игры потребуется собрать доспехи бывшего повелителя титанов. Также потребуется специальный монокль инквизитора, который позволяет видеть существо. Однако в финальной битве первой части игры титана можно увидеть и без монокля, что скорее всего является недосмотром разработчиков. Он просто сумасшедший. Слишком глуп, чтобы жить. Это факт. Еще одна интересная деталь касается расы людей ящеров. Чуть ранее я уже показывал арт этих существ, и скорее всего они перекочевали из идей по готике, поскольку по признанию разработчиков, изначально в готике не хотели делать типичных орков, поэтому были придуманы эти существа. Ну а забавная деталь заключается в том, что люди-ящеры были стерты из мира Ризен, то есть во второй и третьей части игры их уже не встретишь. Кроме того, люди-ящеры понимали угрозы, исходящие от Безмянова, поэтому в четвертой главе посылают элитные отряды для уничтожения цели. Но это не сработало, поэтому последний раз посмотрите в глаза этих вымирающих существ. Лицо главного героя в Готике кардинально поменялось с приходом третьей части игры. Тем не менее, оно все еще хорошо запоминается, и это самое лицо стало забавной пасхалкой в первой части Ризана. Если зайти в меню характеристик, то в верхней части будет маленькая иконка, на которой лицо очень похоже на модельку героя из третьей части игры. Кроме того, такое же лицо нарисовано на руне, бафающей защиту. Следующая интересная пасхалка касается щита титанов, а точнее его рисунка на пляже, с которого мы начинаем игру. Рисунок огромный и вырезан в скале, поэтому заметить его нетрудно. Однако в самом начале игры стоит непогода, и в целом темно, поэтому на щит можно не обратить внимания. И последняя в этом видео деталь касается скрытых ловушек. В Риза есть огромное количество скрытых ловушек, в частности шипы на полу, которые с удару вносят все живое. Эти самые шипы можно перепрыгнуть или даже использовать ситок левитации. Но если использовать ситок ускорения, то можно просто пробегать по ним, не получая никакого урона. Однако к огненным ловушкам это не относится, поэтому это скорее всего бака а не фича. На этом с интересными пасхалками и секретами по Ризану все. Но это далеко не последнее видео, поэтому, если вам нравится эта игра, подписывайтесь на канал. Кроме того, если вы сами знаете какие-то секреты и пасхалки, пишите в комментариях, возможно, мы соберем еще один ролик по этой теме. Ну и конечно ваша поддержка в виде лайка и комментария также важны, ну а лучшие комментарии попадут в следующий ролик. Спасибо за вашу поддержку, подписывайтесь на канал и welcome в группу в дискорд и вконтакте, ссылки в описании.